здравствуйте с вами программа тетабет сегодня мы опять как всегда продолжаем наш разговор вокруг экономических вопросов но с точки зрения неэкономических проблем и сегодня мы решили заговорить о спорте а точнее о допинге в спорте почему ну во первых потому что это тренд модный сейчас а во вторых допинг для спортсмена это риск а риск – это то, что сопровождает экономику всегда, особенно на фондовом рынке. И поэтому с этой точки зрения мы решили поговорить об экономике. К тому же, если мы немножко возвратимся назад, в конце 2015 года президент России Владимир Путин собрал совещание по развитию футбола, где поставил задачу зарабатывать деньги. То есть, что он имел в виду? Что современный спорт – это коммерческое предприятие которое должно окупать себя. Мы сейчас не будем рассматривать вопросы, насколько это оправдывает. Примеры даже ведущих футбольных лиг Европы говорят о том, что две трети команд там убыточные. Мы этот вопрос оставим в стороне. Самое главное, мы поговорим об одном. Если спорт это коммерческое предприятие, значит в основе его лежит экономика. И вот с этих позиций мы пригласили сегодня в гости к нам Специалиста в этой области. У нас в гостях Минибаев Наиль Карамович, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Казанского федерального университета. Неоднократный участник и победитель международных соревнований по легкой атлетике. Старший тренер сборной Казанского федерального университета по легкой атлетике. Здравствуйте, Наиль Карамович. Здравствуйте. Наиль Карамович первый вопрос вам связанный с тем почему все-таки спортсмены принимают допинг почему они рискуют с чем это связано это связано с тем что они хотят просто заработать деньги или просто самоутвердиться или же просто ничем не думают в этой связи я хочу просто развить эту тему перед вашим ответом и сравнить такую позицию спортсменов с допустим вот последними событиями на шахте Уголь, где как доказал уже следствие Менеджмент шахты в... нарушал все правила безопасности, стремясь максимально выработать уголь из шахты. Естественно, стремясь прибыль получить. В итоге 36 потерянных жизней. Поэтому вопрос, Невалья Каремович, почему все-таки спортсмены рискуют? Унисон, то, что вы сказали, вот, от, допингов, от допингов ежедневно вымирает где-то... От 30 до 60 человек в мире от допинга, Понимаете, от людей допинга. Да. Упоминание о допинге появилось где-то в вот 1819 веке, 19 века, в 1879 году были пойманы велосипедисты-гонщики с допингом. Они тогда применяли так называемые психосимуляторы. Стрехней, на тропин, прочие такие, то, что было доступно под рукой. Потом марафонцев поймали. Потом, собственно говоря, уже где-то в вот 20 век, горный рост анаболических стероидов, многих, многих ловили, исключали сборных команд пожизненно. Я скажу только в 1990 году, вот тренер сборной команды США вот, Чак Дебас он был пожизненно исключен от тренерской деятельности, его попросту говоря убрали, и в 1990 году у нас после уже Московской Олимпиады, после Олимпиады вот несколько прошли с июля. И еще Лос-Анджелес. После этих соревнований, тоже в м году, когда уже их, значит, вот пошло время перестройки, гласности, в осенью 90 года был значит, собран форум наших тренеров. Отчитывался главный тренер сборной ССР тогда, Юрий Дмитриевич Тюрин. Никто из тренеров, отвечающих за свои виды, тогда выступать не вышли. Почему? Потому что большинство из них были. В общем-то, где-то помешан вот в этих допинговых скандалах. Вот в вашем вопросе заложен ответ. Это самоутвердиться, это заработать. В основе вот лежит заработок. Испокон веков. В общем-то, в принципе, честным путем получить результат сразу. Это очень долгий, длительный процесс, тренировочный процесс. Повседневно надо трудиться, повседневно надо работать. Две-три тренировки в день. Очень много. А когда, в общем-то, в принципе, есть возможность где-то вот где-то окольным путем получить результат, то это, в общем-то, в принципе, и заработать притом прилично. Вот. Тем более пошла коммерциализация спорта. Все турниры, большинство турниров сейчас за рубежом, они, в общем, даже ли, наш мой вид, ликолитийский вид, вот марафоны, зарабатывают миллионы. Очень большие деньги зарабатывают. Сейчас создали бриллиантовую линию. Вначале вот, была золотая лига лека, ликолитийская. Вот. Каждый турнир, каждый, вот значит, там 6 турниров, если ты выиграл 6 турниров от хаотических, ты получает миллион долларов. Это же огромные деньги. Вот. вот ответ на ваш вопрос. В общем -то, вот, коммерциализация спорта привела к тому, что допинг уже проник в детский спорт. Я сужу, многие соревнования, сужу, вот у нас также в Казани проходит вот они, кстати, начинаются понедельник, шифровки юных, финал наших российских соревнований. Вот э, я захожу в развивалку, обычно, ребята, вот смотришь, иногда бывает, что следишь за ними, что они употребляют. Употребляют пока, пока витамины, невинные, казалось бы, там, витаминные комплексы, какие-то аминокислоты. Ну, вот это начало, вот потому что тренера, которые работают уже в данный момент с ними, они уже заранее настроены на то, чтобы со временем, со временем, когда появляется меркантильные интересы, получить определенное имущество, применить допинг. Это, естественно, подводит к тому, что честным путем заработать как, какие-то деньги, как, какие-то места высокие, попасть в сборные команды страны. Вот, собственно говоря, я не договорил относительно вот, этого, вот этой конференции, то, что было в 90-м году. Тогда ведь в открытую сказали, централизованная подготовка сборных команд СССР тогда в то время привело к тому, что часть спортсменов, которые были там армейские сборные, профсоюзные сборные, они, в принципе, не могли догнать сборников. Попасть в сборную команды практически невозможно было честным трудом. Можно, можно было только где-то. И вот тогда пошло. Каждый тренер стал фармакологом, аптекарем. Они пошли по аптекам искать ферменты, препараты, что можно, Вот из, из допинговых списков. Потому что цель-то какая? Получить эффект и вывести из организма. Они не выводятся, они попадаются. И, в принципе, вот оттуда пошли. А ведь допинг это зло. Это страшная, это страшная вещь. Это подумать только. Гормональный, будь то гормональный препарат, пс психотропные, или это кровозамещение. Это страшные вещи человек орудует и ежегодно вымирает где-то вот я вам говорил статистику до 60 человек ежегодно тем не менее люди рискуют вот чтобы получить заработать и самоутвердиться вот ответ на этот вопрос спасибо в принципе вы ответили на вопрос но да. одновременно вы подвели ко второму вопросу У -у -у. почему же тогда те кто окружает спортсменов почему они не останавливают их а как вы сказали наоборот даже подталкивают если опять-таки сравнить с экономикой можно привести пример крупнейшей в свое время газовой компании на уровне Газпрома американской Enron, которая mm -hmm. рухнула в одночасье. Из-за чего? Из-за того, что она подделала свои отчеты квартальные. А почему? Потому что этого требовали акционеры, то есть те, Понятно. кто окружал компанию. Они требовали отчетности какой? Повышающей mm -hmm. доходность. Почему? Потому что тогда больше будут покупать акций Enrona. А раз больше будут покупать акции, ну, ровно, значит больше будет прибыль у всех, прежде всего у хозяев, потому что акционеры это в принципе хозяева э, компании, это не менеджмент. Вот Я пойдут принц. отсюда вот этот вопрос: mm -hmm. почему тогда тренеры, руководители не останавливают спортсменов, и даже зная? Я mm -hmm. сам Ответ прост: лежит на поверхности. В общем-то, в принципе, золотая медаль, план вот золотых медалей Олимпийских и чемпионатах мира ее никто не снимал чемпионатах в чемпионатах Европы, международных соревнованиях, причем в советское время, вот, даже отчеты писали о том, что вот наши легкоатлеты заработали на коммерческих стартах от до 7 до 10 миллионов долларов тогда валюты. Валюты не было, в принципе, тогда очень, ну, в общем дефицитное время было, вот, в общем это очень, очень сильно приветствовалось. Причем, вот, если у нас было где-то 45 медалей, даешь 50 золотых медалей, это, в общем-то, ежегодно, и, и, и, и, когда вот любой вид спорта, то, то, то будь то, игровые виды, то лыжный спорт, то лекаритическое плавание... В Каждом виде на любой чемпионат мира вот в общем-то опускается план. Вы вот ваша, ваша задача заработать вот столько-то столько медалей. Вот за, задача, естественно, за это, за это вы получите, и это естественно, конечно, олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы. Это человек уважаемый, это в общем-то э, слитки общества, это в общем-то люди пожизненно обеспечены, в общем-то, чтобы получить такие льготы и обеспечить себя, ну, достойную старость, скажем так, откровенно говоря, достойной пенсии, в общем-то, потом. Ведь, вот смотрите, немалые деньги. Тот же олимпийские игры, да, 50 тысяч долларов, первое место. Второе, 3, 4, 5, 10 Плюс правительство выделяет Естественно, приезжайте оттуда, вы получаете какие-то, значит Там, квартиры, машины в советское время Это же, в общем-то, довольно Сильно поощрялось, поощряется до сих пор И тренер, вот посмотрите На примере наших ходоков, саранских ходоков Чогин, Робиктор Михайлович работал, да У него 21 человек попались на допинге Он сейчас отстранен от всех работ, его ученики тоже сняли Вот это, это что значит? Вот приезжаешь, когда в Саранск, у них все улицы Думаешь, что от неких Рзябкина, Татьянецкины живут Огромные портреты, это олимпийцев они их, причем, до сих пор не сняли. Это герои, это национальные герои, в общем-то. И тренер, в общем-то, зная прекрасно, что он подводит своих спортсменов под планку, то есть, вот, очень сильно рискует. Да, понятно, это сегодня герой, ну, завтра, завтра, завтра, антидопинговый контроль, значит, ВАДА, Всемирная допинговая ассоциация, рано или поздно доберется до тебя. Все равно тебя поймают. ну, вот, так или иначе. Но, тем не менее, люди рискуют. Ну, как говорят поговорки, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Да, но слишком дорогое шампанское получается. Да, ну что делать? Вот так. Ну тогда, последний вопрос, завершающий точнее вопрос да. в нашей беседе. Почему же тогда мы не поставим вопрос, а насколько оправдано то, что социальная сфера должна зарабатывать деньги? Спорт, культура, искусство mm -hmm. и так далее. В принципе, они могут зарабатывать деньги или нет? Допустим, я вспоминаю... Выступление нашего легендарного хоккеиста Вячеслава Старшина в советское время, который приезжал к нам в университет, я был тогда да, студентом да. и выступал. Мы только что проиграли нашу, вернее не нашу, а американскую олимпиаду да. в Лейк-Плейсиде Лейк по хоккею. Да. И он говорил, сколько они получают за выигрыш. Получали, вернее. Он да. говорил, что получали за выигрыш 10 тысяч рублей Советский каждый. День. Да, каждый, в советское да. время. День, да. За этот чемпионат мира, Олимпийские да. игры. Чуть-чуть поменьше, 8 тысяч, но mm -hmm. в долларах. Ну yeah. тогда курс был один к 1. Yeah, yeah. Но в долларах mm -hmm. давали. Yeah. Да. То есть это, в общем-то, по меньшим временам смешная цифра. Но с mm -hmm. другой стороны, она не позволяла как раз участникам спортивного процесса mm -hmm. э, потерять свою голову. Правильно, я с вами согласен, когда такие деньги крутятся, у кого угодно голова пойдет кругом. Mm -hmm. Отсюда вопрос последний. Mm -hmm. Должен или не должен спорт зарабатывать деньги? Коммерциализация спорта. И я вас перебью. Угу. Или он должен прежде всего обеспечивать развитие физической культуры в стране. Большой спорт. Вот. Физическая культура. Вещи разные. Вот. Большой спорт, естественно, тут помешаны большие деньги. Очень большие деньги. Я вам привел пример. Золотая лига, бриллиантовая лига. Добрый. Большие деньги, да. Большие деньги, очень большие деньги здесь содействовано. Ну, вот создана, значит, всемирная сеть. Вы знаете, сейчас включите телевизор, любой, значит, посмотрите, на призы ТНК, там, футбол, там, вернее, блокс, борьба, бесправил, без всякого. Ну, в принципе, насилие. Я против этих вещей, которых показывают по телевизору, да? Это элементарное насилие. Но, тем не менее, это большие деньги, тут помешано. Спорт зарабатывает на чем-то. Но вот такие основные олимпийские виды спорта, как плавание, лыжи, Легкая атлетика, гимнастика, вот такие виды спорта. Здесь заработать, в принципе, это несмотрибельно виды. В общем-то, в принципе, по телевизору показывают, да, смотрят население. Но это не, фут не футбол, не хоккей, не баскетбол, не игровые виды спорта. Вот. Здесь, на мой взгляд, зарабатывать особо-то невозможно. невозможно, я считаю так. Тут, наоборот, надо помочь этим видам спорта, потому что это основные олимпийские виды спорта. У нас только легкая атлетика разыгрывается 47 золотых, серебряных, бронзовых медалей. Это, это основной олимпийский вид. Плюс плавание, гимнастика. Вот три основных вида. Так что футбол, хоккей, там, они... Это одна золотая медаль считается, понимаете? Но тем не менее, это виды спорта, на которые ходит народ. Игровые виды спорта. Там, да, там зарабатывать не зря президент нашей страны задал вопрос. Да, футбол, вот он собирал совещание как раз, вы упомянули об этом. Почему за рубежом футбол зарабатывает, а у нас нет? Они у нас висят на бюджете. Вот. Понимаете? Вот здесь, да, вот у нас, я с ним согласен. Вот здесь, да, тут, тут, тут надо посмотреть. На легкой атлетике не заработаешь. Ну, хорошо, вот. хорошо. Да. Я опять вас перебью. Почему тогда возьмем скандинавские страны, прибалтийские, угу. на любые легкоатлетические соревнования приходят народ? Я не говорю толпами, как на хоккей, угу. но приходит народ. Значит, там занимаются этими видами спорта я для согласен. здоровья. Я с вами согласен. Там где-то есть виды спорта, вот скажем, в Англии на хоккей не пойдут, они пойдут на легкую атлетику смотреть. Там у них популярный вид спорта. Нет, вот. я имею в виду не то, что популярные, да. они сами занимаются. Сами занимаются, много, вот у нас, мы уже давно, вот, в общем-то, зарубежными спортсменами мы тоже встречались на сборах, я вот, когда будучи сам членом сборной команды, Центрального совета Зенита, мы на сборах Кисловодский, там потом Душамбе несколько раз, вот, говорили с ними, да, у нас, в общем-то, здоровый врус жизни. Это поставлено, государственная политика, на ранг государственной политики поставлена, да, здоровый врус жизни. Там, тем более, тебе Хилова нездорового на работу не возьмут. Ты не выгоден никому, работодатель это не выгоден, попросту говоря. Ты должен быть здоровым, поэтому вот когда человек прижат, у нас еще пока этого нет. Вот когда человек прижат, когда вот приезжает, вот ввели нормативы ГТО, студентам сейчас вот должны сдавать, потому что большинство это уже вот физической культуры, вот я веду физическую культуру два, два раза в неделю, вот, вот здесь вот, я смотрю, настолько слабла молодежь, настолько она, вот у нас физическая культура значит, в таком распущенном состоянии, в школах, в детских садах, она настолько, вот, приходит дети, очень слабые, физические кондиции очень низкие. То есть прежде чем выносливость слабые? Да, очень выносливость. Да, да, не только выносливость, вообще все качества очень слабые. Потому что система недорабатывает, просто у нас очень будущее нашей страны, в общем-то, зависит от них. Вот. Поэтому здоровый человек, это прежде всего, это прекрасно понимает на Западе. Поэтому там повальное увлечение, Джоггер. джоггером, значит, бег, поздравительный бег, труса, марафон, у них еженедельный марафон. Приезжаешь туда, то марафонов, десятки марафонов можно пробежать за неделю. У них очень много. Очень много соревнований. Устраивают очень много. Различные фирмы, различные компании устраивают. Скажем, японцы содержат у тебя не футбольные, не хоккейные команды. содержат команду марафонцев, бегунов. Вот. Это, прежде всего, пропаганда здорового жизни. Прежде всего. Вот. Оттуда у них больше увлечения. А у нас этого пока нет. Вот со временем можно к этому придем. Со временем, когда осознаем, что мы по сегодняшний день вот в этом направлении не дорабатываем. Вот сейчас восстановили ГТО, комплекс ГТО. Я считаю, это очень нужные и своевременные. Вот установленные мероприятия, да, мероприятия очень, очень нужные. Без этого нам никак нельзя. Спасибо вам, Даиль Карамович. Я думаю, что все-таки спорт может зарабатывать деньги, но он должен прежде всего воспитывать в человеке желание заниматься физически согласен культурой. с вами. Глав, глав главная задача в скульптуре спорта это это это воспитание здоровобраз да, и, и значит популяризации образа вот, образ жизни это главная главная задача я считаю так спасибо вам большое не карамыч я думаю что спорт может зарабатывать деньги но все-таки с моей точки зрения да. он должен прежде всего показывать пример здорового образа жизни вы согласны согласен с вами полностью согласен да прежде всего задача в культуре спорта это воспитание здорового, подрастающее поколения, здорово поэтому допинги и все вот, около всякие дела они должны от стороны, искоренить их попросту говоря спасибо честным трудом и честной борьбе только вот медали и победу. спасибо большое эта программа тетабет а теперь мы переходим к следующей части нашей программы где выступит перед вами эксперты Элсы. Здравствуйте, я Габдулхаков Фанис, студент Института экономики, управления и права. Перед вами график индекса деловой стабильности по ОГМК Норильский Никель за 2015 год. В начале года наблюдается резкий скачок, который произошел из-за ажиотажного спроса на акции, связанный в свою очередь с высокой доходностью данных акций. В целом график адаптивный, но в условиях рецессии это не является положительным показателем, так как это чревато инфляцией. Исходя из этого, при покупке акций следует быть немного осторожными. С одной стороны, акции имеют высокую доходность, но с другой стороны, сохраняются пошлины со стороны стран-импортеров. В основном это США. Здравствуйте, с вами Суханов Гулеб Станиславович. Я из Института экономики управления и управления права, третий курс. На графике представлена, представлена компания ПАО «Татнефть» за период октябрь-ноябрь-декабрь 2015 года. На данном графике показан адаптивный индекс деловой стоимости, он связан с предновогодним ажиотажем, равновесия на графике не было, это связано с тем, что курс рубля на мировом рынке сейчас нестабильный и цена на нефть резко падает. Исходя из данных выводов, я вам рекомендую дождаться до конца мая 2016 года, пронаблюдать, как курс рубля будет себя чувствовать по отношению к доллару. Советую большими порциями не покупать акции по от от нефти. Имейте терпение, дамы и господа, и у вас все получится. До новых встреч! Здравствуйте! Я Хаков Фанель, студент Института экономики и управления права. Перед вами индекс деловой стабильности по Роснефть. На данном графике видно, что индекс адаптивен. Во многом это связано с мировыми ценами на нефть. Также с тем, что Роснефть попала в санкционный список. И также внутренний спрос на рынке России очень низкий. Я рекомендую вам покупать акции Роснефть в небольших количествах, а также если у вас имеются акции, не продавать их так как наблюдается рост цен на нефть. Добрый день, я Горбатова Юлия Сергеевна. Перед вами график индекса деловой стабильности компании КАМАЗ. График является адаптивным, Но в некоторых периодах э, резкие скачки. Эти скачки связаны с, с планами совместного предприятия с немецкой компанией. Я рекомендую физическим лицам вкладываться в, компании, э, в акции компании КАМАЗ, так как э, Цена акций ориентирована на среднего инвестора.